Да, свидания, друзья! ну Вы засвящены на страницу канала Матиская Еваида. с реабилитацией. Меня зовут Павел. Я хочу рассказать немного о себе. У меня ДСП. Вторая группа Получаю небольшую пенсию. В жизни 30 Лета давай. Живу в Украине в городе Винки. Я создал канал, чтобы показать, что изгоиды тоже люди с организацией возможности. То есть должны уметь за себя Вот Воспитываю я бета. Поспитала меня мама. Посмотрите, какую я создал материшку. Покупал. Я на протяжении трех лет инструментов. Вот я сделал станок для цветка металла. У меня место учится заниматься ремонтом земли. Вам сподобовалось мой рассказ. Вот мой все видео. Спасибо за просмотр.